потому что ну, все включается в розетку, там разные электрические свойства. Вначале я напомню, что такое атомное, как, как устроен атом, потом поговорим, как атомы образуют кристаллическое тело и как кристалл влияет на поведение электронов в этом теле. Это называется зонная теория, вы скоро поймете, почему он так называется. И в конце немножко говорю по применению вот этих вот знаний на практике и расскажу про устройства моего ну, некоторых известных, элементов. У меня Я две цели. Первая, чтобы каждый понял, чем отличаются изоляторы от полупроводников и металлов с точки зрения зоны теории. Потому что в школе про это не говорят, а я считаю, что это очень интересное знание. И я нем расскажу как там, на физтехе, как физика. Я думаю, что все могут знать, это очень интересно. И говорю про применение. Вторая цель. По таких приборах, как ну, вам известно, светодиоды, солнечные элементы, то, что сейчас у нас крупку популярно. Итак, твердое тело, такие атомы. Как вы знаете, он состоит из положительно заряженного ядра и облака электронов вокруг. Причем электроны могут иметь только определенную энергию утомана. Для прыжка между уровнями электрон должен получить определенную энергию в виде фотона. Фотон это квант электромагнитного излучения или порция света. Прыгая на верхний уровень, электрон должен поглотить фотон равный энергии ну, разницы этих уровней. Если он падает вниз, то он излучает фотон равный вот этой вот разнице энергии. Между существовать просто не может. Особо нужно выделить валентные электроны, которые находятся на внешней оболочке. Во-первых, если дать им определенную энергию, они могут просто вырваться на свободу из атома. Во-вторых, они могут устанавливать связи с такими же валентными электронами других атомов. Вы ну, все помните из курса химии валентные электроны, что у каждого элемента есть своя валентность, то есть количество этих электронов, с помощью которых он может создавать связи. Свою валентность она нам очень пригодится, поэтому я несколько раз повторила специально. Итак, пристал, с помощью валентных электронов атомы объединяются, создают связи друг с другом. И при этом распределяются в пространстве определенным образом, который называется кристаллическая решетка. И атом находится в так называемом бузе кристаллической решетки. Можно представить, что гассовическая ну, решетка это город, в котором есть дома атомы, ну или электро... а живут электроны, которые общем, как живут, хаотически двигаются. И при этом ну, отыкаются на атом, как попало. Но если направить, ну, создать эфирическое поле, то заставить их электроны двигаться в одном направлении, это в будет называться ток. Но электроны при этом все равно будут отклоняться от первоначальное направления, и это называется сопротивление общем, материала. Два таких важных параметра геологических свойств. Кроме непосредственно атомов, которые создают преграду для движения электронов, в кристалле могут быть дефекты. То есть это что-то, то есть неправильные кривые улицы, если мы говорим про город. Например, это может быть канала, то есть нету дома на том месте, где он должен быть. И наоборот, посреди улицы стоит какое-то здание, объект, то есть лишний атом. Это даже может быть какой-то принесный атом, то есть химическое вещество, другое, по сравнению со всей кристаллической решеткой. Это все еще больше замедляют электроны, и, соответственно, сопротивление электрок течет меньше. Я думаю, сказала про электроны, что они тут замедляются дефектами, но еще ничего не сказала. можно следующий слайд переключить? Все готово. откуда эти электроны берутся в в кристалле? Ну, вы помните, в атоме у нас есть уровни. Кристалли. Уровень у нас размывается на зоны. Все то же самое. Самая нижняя зона, в которой может находиться электрон, когда при он привязан к своему атому, создает вот эту вот связь, называется валентно. Если мы дадим ему энергию определенную, он может вырваться на свободу, вот там такая стрелочка нарисована, и пойти гулять. Это называется, что он перепрыгнул в зону проводимости. Та энергия, которая ему нужна, и ту преграду, которую нужно преодолеть, чтобы вырваться на свободу, называется может, это запрещенная зона, вот эта вот величина. Наверное, снова все И тут, возможно, три разные ситуации. Первая, величина этой запрещенной зоны, то есть энергия, которую нужно сообщить электрону, очень большая. Или у нас просто нет шанса выбраться на свободу. Они жестко привязаны к своим атомам, как в тюрьме, и не могут никуда деться. Такие материалы называются диэлектрики или изоляторы. Вторая, другая крайность. Запрещенной зоны вообще нет. То есть электронов нет никакой преграды, чтобы выбраться на свободу. Они сразу становятся свободными и спокойно летают по кристаллу, это металл или проводник. Третья ситуация, она промежуточная между двумя, ситуация нет. То есть, как вы видите, запрещенная зона есть, но она маленькая. То есть электроны могут вырваться на сажу. Но при этом есть одна хитрая. Если мы возьмем и оторвем электрон, что станет с атомом, его родным домом. Он станет положительно заряжен, потому что у него травали электрон. И, и этот атом будет стремиться захватить на себя какой-нибудь соседний электрон. Ну, потому что положительный заряд прекративает отрицательный. Ну, это говорят, что как будто бы на месте электрона появилась дырка, и она положительно заряжена. Если у нее попадет электрон, где-то в другом месте будет дырка. На нее снова попадет электрон, и дырка станет третье место. То есть можно сказать, что дырка двигается в валентной зоне. В общем-то, как электрон, а только в обратную сторону. все на она положительна. Также на эту дырку может упасть какой-нибудь свободный электрон. То есть он туда на свободе бегал, но ему надоело свободу, если он заходил с искусством просто полетал на дырку и на нее упал. Следующий слайд. Следующий слайд. Зонная структура, называется зонная структура, то есть зона и земной проводимости, открывает нам еще одну в темную сторону дефектов. И не только отклоняют движение электронов, но и, ну, они еще служат ловушками, которые электроны попадают и не могут вырваться, как будто бы они попадают в яму. И это на зоне статуи рисуется, как некоторый маленький уровень напрячённой зоны. Раскопирует энергия, которая вообще-то запрещена, но из-за бедектора она становится свободно, но электрон у нее падает, и там застаёт. Теперь, чтобы вырваться снова на свободу, встал, нужна вот эта вот энергия. И более всего, что если под этим, ну и по будет дырка, и просто как по ступеньке упадет вниз. Есть, мало того, что дефекты мешают, как он двигаться, они еще не уничтожают носители заряда, то есть электроны падают и перестают их проводить только становится меньше. Не помогает. Еще, еще следующий слайд. Это мы там поговорили основные свойства. Костеческая структура, зонная структура, как это работает теперь на практике. Ну, Учена сейчас полупродиковая техника и основные элементы это кремний Германии. ну тут, например, нарисован кремний кремний четырёх валетий, но у него четыре электрона, которые могут образовывать 4 связи вот эта структура обычная зонная структура электрончики, чтобы стать свободными, нужна определенная энергия анализ начинается когда мы добавим другие химические элементы например, фосфор фосфор пяти валентный то получается, 4 электрона спокойно создадут связи но пятый Будет лишний, для него не найдется пара. И он вот будет, в общем-то, ничего его не будет держать возле его родного атома. Он как холостяк просто дается и очень легко сможет гулять по кристаллу. Он станет проводником тока. Как это рисуется на зонной структуре? У нас это фосфор, это примесь. то есть дефектный примесь. Она создает дефектный уровень в зонной структуре. Это заряженная примесь, потому что на ней есть лишний электрончик. Вот тут электрончик находится. Этот электрончик может очень легко оторваться от своего атома, поэтому нужна маленькая энергия, чтобы попасть в зону, зону проводимости. С другой стороны, мы можем взять другой атом, например, гор. А он Что получится? Три связи у нас будет, а четвертая не будет. А если нет связи, то это дырка. Как вот это рисуется на зоной структуре тоже самое рисуется, только наоборот. У нас есть примесный уровень, красненький нарисован. Но на ней как бы считается, что сидят электрончики, потому что это и те электронов которых нету. А вместо этих электронов, в общем-то, дырки в зоне, в валентной зоне. Называется N-тип, проводимость полупрограммы, но N-негатив, то есть много электронов, P-позитив, много дырок. И уже с этим можно много работать. Во-первых, лиги... введение называется... лишних атомов называется легирование. Мы можем бросать такой легендер, леген, который нам нужен. 100, 200, миллион, а вот там, сколько нам нужно. И у нас будет столько проводящих электронов, как нам нужен. А теперь, допустим, мы возьмем полупроводник, почему может быть, этот кремний, под осуществлением которого она видимому свету. То есть, если на этот полупроводник будет светить свет, электрончики будут выбиваться, и становится больше, так течет больше. И это детектор в общем-то, света. Где он может стоять? Например, уличный фонарь, у стоит вот такой вот, ну, вот, вот, вот детектор, и он реагирует на солнечное излучение. Как только солнышко село, стало темно, электрончики не рождаются, они обратно падают вниз. То есть проводимость угощается и срабатывает сигнализация, что надо включать заключиться. Ну, как только ночь прошла, солнышко встает, появляется свет. Электрончики регенерируются, появляется ток, лампу надо выключить. Это первое, что нужно придумать. Следующий слайд. Самое интересное начинается, когда мы два этих типа проводника с одним вместе. Тут некоторая магия, которые не успею очень объяснить, то есть это о том, что эти примесные уровни в одном полупроводнике в другом выравниваются ровная линия. А все остальное разбегается. Что получается. Если Например, включим ток. Например, сюда поставим плюс, а туда минус. То есть электроны, которые здесь будут, побегут к плюсу. И по горке будут спокойно сбегать влево. Дырку будут наоборот вплывать. то есть положительный заряд, они будут тянуться к минусу. Если же мы поменяем ток, здесь делаем минус, а там плюс, то электроны от минуса побегут к плюсу, подбегут сюда, но тут горько. Чтобы забраться на эту горку, им нужна вот эта вот энергия, где-то ее надо взять. Если не дать эти энергии, они тут -то застрянут. То есть если у нас будет другое направление тока, то просто не потечет. Это называется диод. Одно направление тока есть, другого нет. Другой вариант, не будем включать ток. Просто будем освещать эту структуру светом, который больше вот этой запрещенной зоны. Что у нас получается? Свет будут выбивать электроны и отсюда, и отсюда. Электроны, которые выйдут справа, будут по горке вниз только, наверное, впадать. Дырочки будут сюда всплывать, потому что, по сути, дырка это тоже отсутствие электрона. То есть электроны отсюда будут сюда двигаться, и, соответственно, туда будут двигаться. У нас будут накапливаться электроны, а там будут накапливаться дырки. То есть у нас разделяются два типа носителей заряда. Нам осталось только подсоединить сюда проводочек, там поставить какую-нибудь лампочку, и она загорится. Ну, это, в общем, структура... Солнечного элемента, который вы, наверное, все знаете. Другой вариант. Можно также также освещать, То есть, даже не освещать, подключаем ток. Сюда ставим минус, а сюда, если я ничего не перекидала. У нас победут электроны, но эта граница будет очень узкая. И они вот сюда подбегают, сюда электроны, сюда дырки. и Электрон начинает сразу падать на дырки. А когда они падают на дырки, они выделяют вот эту вот личную энергию в виде света. То есть мы можем получить солнечный светодиод, нужно на свет. Если мы хотим, чтобы у нас был синий свет, нам нужно маленькую, нет, наоборот, большую запрещенную зону. Если хотим красную, нам нужно немножко поменьше запрещенную зону. В общем-то, лазер работает по такому же принципу. Только там хитрость надо загнать электронов очень много, чтобы они потом резко падали. И, и все всех которые рождились, на рядочком все нужно направления. Следующий слайд. Ой, а может предыдущий. В общем, я кратко рассказала про кристаллическую структуру тела, про его зонную структуру, про то, как это влияет на сопротивление и Это то, что изучает физики твердого тела. Очень важно, я хочу подчеркнуть, про дефекты, потому что только зная враговое лицо, можно создать защиту от него, научиться делать с такими свойствами, которые нам просто необходимы. И спасибо за внимание. Теперь можно следующий слайд.